Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Предлагаю посмотреть бой на немецком тяжелом танке 10 уровня ВК 7201 к Карта, по-моему, карта Фьорды Игрок в России 391 Как-то маловато, я смотрю, танков здесь по правому флангу отправляется Но хотя, в принципе, достаточно Здесь, получается, ВК, кранвагон, ну, и мили, СТРВшка Решили остаться здесь. Ну, еще тортило. Бывает здесь иногда, вот в этом углу, такое сборище тяжелых танков, что с одной, что с другой стороны. Что основные решения, чем закончится бой, происходят как раз вот в этом маленьком закуточке. Но не всегда, не всегда бывает, и... Или одна из команд бросает направление, а бывает и та, и другая. Удобно. Вот сейчас вот это вот панорамно вот так можно отдалить, посмотреть. Что-то ВК завис немного. Раздает, наверное. Раздает указания, да, он пишет «Не едь, стой», кому там Тарт «Тартойсу». А, типа, не знаю, такой, может, план... З заманить противника в ловушку, подождать, что они здесь светился один-единственный кранвагон. Они подумают, что тут больше никого нету. Начнут сами сюда вываливаться, так сказать, продавливать. Ну, хотя там уже видно, что противников больше. Получается, пятеро против троих. Все, не выдержал ВК. Пора ехать наносить урон. Неплохой выстрел на 723. Единицы прочности Не, ну если противник Решит давить Можно и не выдержать Но он все-таки решили сюда подтянуться И мили, стерва, но стервы вообще здесь делать нечего По-моему, эта позиция, ну, точно не для Такой ПТшки Которая, наоборот, должна где-то находиться Как можно дальше от противника Отыгрывать там из кустов Уничтожает кранвагона. Какая бы у него там хорошая броня в башне не было, но когда по тебе стреляет, столько противников, еще и кто-то может зарядить фугас, которым вообще, ну, не сказать, что пофигу на броню, но какой-то урон будет наносить. Вот она приехала стерва. По-моему, она сейчас быстренько отправится отсюда. В ангар. Ну, что-то странно, все, все еще живет. Но там на один выстрел осталось Просто все отстрелялись, но ушли на перезарядку, отъехали. Первый противник, которого ВК уничтожил в этом бою. Счет 2-6. Я смотрю, там на других направлениях тоже все складывается не очень хорошо, особенно по центру. Выцеливал здесь лючок у Т-95, но лючки они такие. Когда ты выцеливаешь лю лючок, он то ли не пробивается, то не попадаешь. Когда тебе выцеливают лючок, всегда заходит с уроном. Это закон подлости называется. Здесь разменялись выстрелами СВК, союзник помогает, добирает. Уже 4 с лишним тысячи урона нанесен, но противник уже выходит там к базе. ВВшка, конечно, опасный противник, но когда она уходит на КД, учитывая, что она такая мягенькая, особенно если есть фугас, что и делает, ВК разряжается фугасом сразу на 800 с лишним урона. Если мне память не изменяет, у ФВ в башне там, по-моему, с любой стороны не больше 14 миллиметров. То есть там... Не то, что картон, там, бумага. Ну, если по танковым меркам судить. Чем неприятно бабаха, это своими, блин, офигевшими фугасными снарядами. Потому что, да, там какая хорошая броня б не была, на тяжелом танке все равно получаешь там приличные цифры, по 400, по 500 и больше бывает. есть, конечно, ВК. Про пробить у Бабахи точно шансов бы там не было никаких, но все равно не стал ВК рисковать, уехал. И Миль добирает Бабаху, я так понимаю. Счет 8-11. Конвей добирает Тортойса. И тут же ВК мстит за своего союзника, отправляет третьего противника в ангар. Кранваген там Попал. Попал в бадание с фуловой вафлей. Да еще и арта там по нему накидывает. Отправляется в ангар. ВК остается. В... А, не хотел сказать, в одиночку. Нет, еще вон там есть один живой из союзников. Вафли на базе тусуется. Не знаю, может она там вообще авкашит, он на месте Респа. Да нет, хотя там прятался он, видать. Почти на тысячу урона Была фуловая вафля Стала шотная вафля Еще один фугасный снаряд И это должен быть сейчас четвертый фраг Противников поблизости никаких нет Никто помешать не должен Вафля первый раз походу промахнулся Второй раз не пробил Ну что У противника осталось две стежки И три арты А вот сейчас встань два противника на захват, и все, ВК не успел бы вернуться на базу. Но некоторые противники очень жадны. Думают, надо добить. Урон. Больше урона, фраг. Удается засветить Центуриона. И сразу же с первого выстрела. Отправляет пятого противника отдыхать. Леопард здесь так высунулся, смог. Мог почти на 400 единиц пробить ВК Леопарду, мне кажется, может было сейчас проще в этой ситуации поступить Прочности хватало на то, чтобы пережить одно пробитие от ВК Надо было пробовать крутить По крайней мере, я бы в этой ситуации так поступил Не знаю, насколько бы это было правильно А вот так вот уезжать прятаться Единственной помощи от арты бы в этой ситуации не был. Ну а так, мне кажется, Леопард поступил нифига не лучше. Он ожидал ВК увидеть с другой стороны. Накидывает арта чемодан. Здесь без урона. По-моему, только одна арта отстрелялась, две другие. То ли позицию меняют, то ли у них прострелы нету. Хотя по-хорошему умелый артовод, он уже по деревьям бы начал кидать. Не знаю, куда арта глядит, чемодан вообще падает он там, непонятно где, в своего леопарда они что ли там настреливают. Или сверху им не видно, что тут деревья ломаются. Короче, не особо умелые артоводы. Ну, это только на руку ВК. Леопард сейчас будет где-то либо пытаться объехать... Или сидеть ждать Там Вариантов немного, всего два Все таки леопард, леопард куда-то удалился но вот здесь конечно опасно сейчас ВК светиться Леопарду в этой ситуации что остается делать? Только аккуратненько стараться подсвечивать ВК для арты самому При этом не попадая, ну не то что в засвет Но хотя бы успевать убегать, чтобы ВК по нему не отстрелялся ну, Леопард, по-моему, тоже не особо Не особо думает о том, что он делает В этом бою Ну, хотя троих, я смотрю, уничтожил У меня такое чувство, что Леопард поехал Тем же путем И сейчас как раз ВК на него, наверное, выкатится Он сейчас объедет и будет там сидеть В кустах поджидать <смех> делаем ставки О, а тут другой такой сюрприз Ну вот и леопард, кстати, здесь оказался Еще плюсом и арта одна Теперь и леопарду деваться некуда И от чемоданов должен быть прикрыт здесь игрок Леопард, по-моему, решил капитулировать, но ему чертовски, конечно, везет, не удается здесь пробить, не знает там то ли в ствол, то ли куда, где он там ВК нашел у Леопарда броню, чтобы вот так вот не нанести урон. Леопард думает, ну нет, надо человеку дать второй шанс, а то как-то несправедливо так выкатывается просто за каким-то фигом и отправляется в ангар. Это седьмой фраг. Я же говорил, Леопард не особо. Так же, как и его братья артовода. Как еще три фрага сумел взять, прям просто чудо чудное, ну хотя, да, просто бывает. Занял какую-то позицию Сидишь где-то в кустах Противники сами могут там Подставляться, ехать и ты себя спокойно накидываешь это, это такая часть уже относится к везению Тоже бывает Занимаешь вроде хорошую нормальную позицию А там противников нету Либо фланг бросили, либо еще что Да, и бывает на одной и той же позиции В разном бою можно накидывать разное количество урона Можно и по нулям, а можно и нормальные там Тысячи раздавать налево и направо Ну потому что в каждом бою игроки разные У каждого свое мнение, что и как надо делать Движется ВК потихонечку к базе противника Конца боя остается не так-то и много времени. Сейчас если втопить по прямой, можно успеть, к примеру, захватить базу. Времени хватит, ну... Это опасно, арта может захват сбить. Вот отлично, одну арту удается обнаружить. Проспала арта свое счастье, зато теперь понятно, где вторая арта. Она промахивается, урон не наносит. Ну, оглушение. Сразу приходится здесь использовать аптечку ВК. Ну, тут что торопится, торопится времени ждать. Некогда, надо быстрее как можно доехать, и эту арту уничтожить. Ну, хотя здесь времени уже вагон для этого. Деваться артиллерией здесь с этого пол полуостровочка некуда. Ну, если даже отстреляться успеет, ну какой она урон ВК там нанесет, Ну, 200, 300, 400, ну, уничтожить точно не сможет. Вот она, удается обнаружить немецкого собрата, и... ха ха ВК, конечно, здесь торопился... Арта тоже промахнулась, успел ВК откатиться обратно. Да и что там тараном буквально, я не знаю, как вот такие цифры урона наносятся, когда там даже скорости никакой не было. Ну давай, девятого в ангар, отлично. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось. Всем удачи, и до новых встреч, пока-пока.